Новое начало – это ваша программа, программа жизни. Это программа для восстановления самого лучшего существования ваших генов. Это программа образа жизни, которую день любит больше всего. И если он поймет, что вы делаете это для себя, чтобы, вы, наконец, полюбили себя, что вы действительно решили жить, то это осуществится у вас? Это просто будет. Страх уйдет. Не надо думать об этом. Когда вы забудете о ваших проблемах, вы в один день начнете, что у вас их больше нет. Многие женщины подвергаются полному удалению женских органов, когда у них рак, опухоли в женских органах. И, естественно, они теряют эстроген, женский гормон. У нас была женщина из Литвы, молодая, проделавшая такую операцию, ей назначили много таблеток. Я сказала, подождите, пойдете обратно, сделаете анализ, у вас будет проверить Подождите. У женщин, пациентов, делающих новое начало, продолжается нормальное производство эстрогена. Хотя физиологически это невозможно. Почему? Я немножко науку вам покажу, откуда. Это была случайная находка американских ученых при обследовании одной из пациенток. Она думала, что ей выписали более утоляющие таблетки. И она не знала, что это эстроген. И она их не брала. Через 6 месяцев в врача врач спрашивает, ну, вы, наверное, очень хорошо принимаете все, у вас такой уровень хороший. А пациентка ничего не знала, что это такое. Она их не принимала. Но когда сделали анализ крови, уровень был нормальный. Об этом случае говорили на заседании Ассоциации гинекологов. Многие гинекологи подтвердили наличие таких же случаев в их практике, но они не знали причину, почему восстанавливается. Изучая вот это конкретное явление, ученые признали возможность производства эстрогена иными клетками. Тут нет ничего. А помните, у нас мусорные так называемые, да? у нас их тут миллионы. И любой может это делать, потому что любой, как это сказать по-русски, комплект одинаковый. Там можно пробудить, что хочешь, иными клетками, например, жировыми клетками, либо клетками надпочечников. У меня, видите, можно так сказать, лет, никогда не было вот этих всяких явлений, которые говорят, которые должны у женщин быть. Я не знаю, что это такое. Но я не японка. В большинстве случаев эту функцию выполняют надпочечная железа. Удивительно, но это так. Это стало возможным по причине существования во всех клетках полного набора генов. Все распределено по принципу необходимости. Вы должны создать необходимость вашей жизни. А если вы живете так, что вам это не нужно, у вас этого и не будет. Но те гены, которыми не пользуются, они просто спят у вас, их надо разбудить. Например, в клетках печени гены, создающие эстроген. Воздействие бездействие, они не работают, поскольку они не нужны. Но при изменивших обстоятельствах у пациента нету этих органов, тогда возникла необходимость. Ответом стало производство эстрогена генами в Самый важный принцип – это себе прямо проглотите его. Ген отвечает на необходимость. После операции, когда кто-то в чем то нуждается, организм должен иметь время, но тут опять все разные. Не думайте, что если у кого-то было так, то у вас будет тоже так. Индивидуальный процесс. Разрушаются индивидуальные гены, у каждого разные. Почему-то это так? Никто не сумел ответить до сих пор. Но мы не должны быть постоянно озабоченными с утра до вечера, ибо мы даже не можем знать всего, в чем мы нуждаемся, если вы все время будете себя изнурять нервничать, волноваться. Что вы делаете? Разрушаете себя. Посмотрите на Вселенную, посмотрите на Бога. Он же знает, где нужно помочь. Вы можете тут напрягаться на этом стуле хоть, я не знаю, 10 лет подряд, но из этого ничего не изменится, только ухудшится. Но если вы подсознательно, спокойны, удовлетворены, даете это действительно и будете слушать, и будете видеть за границей, будете видеть не только факты, а будете видеть красоту, будете видеть истинную жизнь, жаждать ее, у вас все получится. Вы тогда определите, что вы нуждаетесь в жизни. Мы не должны быть постоянно с кислой миной жить. Мы не можем за все отвечать, на это существует Бог. Образ жизни – Новое начало создает условия для удовлетворения всех нужд. Филиппинцам 4.19 – это всего лишь обетование, это биологическая истина. Это действительно так, если вы дадите. Был у нас здесь один очень богатый бизнесмен. Его послали врачи к дам, потому что у него ожидала пересадка печени. И стадия печени была совершенно изнурена, но ну, очень плохо, плохие дела. Ему сказали, что пусть придет сюда и попробует. Он пришел, но врач сказал ему, вы должны жить без мяса. Он прилетел сюда и говорит, я не могу. Я говорю, у нас есть мясо. Что? Я таком вам буду давать. Жарили и парили специальные котлеты ему, они ничего не знал, из чего они. В общем, делали, делали. И он потом говорит, как вкусно, как хорошо. Вы знаете, что сознанием, как вы услышите слово «соя», у нас начинается бредовый комплекс. Я сейчас пишу статью, буду писать на наш веганский, потому что самый именитый врач, ученый, по его статье, по его работе я буду сейчас короткую статью делать потому что это ложный сигнал отнять у людей возможность замены хорошего белка создать страх и все и все и все ничего больше не надо надо немножко наврать вам и все и все все будут сидеть Удивительно, что заботящие о получении себе вот этого эстрогена или фироксина, или эстрогена, любого. Но они, те, которые не верят в возможность получения, они его и не получают. Если вы скептически настроены, вы ничего не получите. Все можно возобновить, все можно починить. Но не всех. Люди сами себе враги. Условия работы генов это спокойный нрав. Но обычно все мы занимаемся? С успокаиванием. Это самая трудная работа. Гены работают собственным в обстановке мира и покоя только лишь. Если у вас мира и покоя нет, да, шинки, они вот так вот. Вот так вот. Как они могут работать? Никак. Поэтому Сын Божий просит нас не заботиться. Это опять физиологический совет. Он просто доказывает его. А возложить все на его. У людей, у кого нет веры, что делать? Им очень трудно. Это не только духовный совет, это физиологический. Не заботьтесь, доверьтесь. Если вам некому довериться, самое страшное, если вы будете доверять слабому человеку, то это вообще никуда не доведет. Мудрость пробудит нужный ген в нужной клетке, и все будет происходить вне вас.